Приветствую вас всех, друзья! Сегодня необычная песня. О чем пойдет речь? Все узнаете в песне. Много говорить не буду. Все будет ясно из этих слов, из этой песни. Только у меня одно возмущение. Почему так люди выступают? Все, все верят, как бы. Как бы. А, а после оказывается совсем другой исходный итог. Что, что это? Сейчас я, я вам спою. Итак, поехали! Меня все очень, несомненно, удивляя о том, что люди многие и довольно тому, друзья, конечно, огорчает Волжи такие непосредственно живу. Вот взять одну особу с ней все простились Как будто бы она и правда умерла Ваня и женщин у кого-то слезы лились А тут возьми его воскрес, а вдруг она Ей интересно очевидно просто стало Как будет выглядеть все так со стороны и Интуиция у ней не подкачала А мы поверили осметы а дураки А ей хоть хны не наплевать на все на это Вместе у ее пусть до сих пор живет Я ее совесть попрошу сказать об этом то ролик выпустил тогда в честь о ней? Так что, друзья мои, вы тут не обесудьте. Я сделал вывод и подвел такой итог. В следующий раз внимательнее будьте, а тупи совестную пусть осудят. В следующий раз внимательнее будьте, а тупи совестную пусть осудят.